Я удароваю Ютуб, вы на канале Type, и сегодня я покажу топ-3 клона CSGO на телефоны, и предупрежу заранее, стендофов в этом видео не будет. Не буду тянуть долгое время и погнали! Первая на очереди игра — это Special Force Group 2. Достаточно интересная игра, потому что в ней э, довольно хорошая графика для мобильных телефонов, а также много различных скинов, которые можно создавать даже самому, как вы видите сейчас на картинке. Пока что у меня все, и сейчас я покажу чуть-чуть геймплея, который э, я записал сам. В этой игре есть много минусов, допустим, отсутствие отдачи, а также возможность выиграть раунд за 35 секунд. И э, это достаточно маленькие ошибки для такого масштабного проекта на телефонах. Но ну, это лишь мое мнение, судите сами. Сейчас я вам покажу, как сделать победу за 35 секунд. С этой игрой мне все, и поехали смотреть игры дальше. Про эту игру я не буду много говорить, просто послушайте геймплей, который озвучивает якобы Мормок. Если что, это видео находится в открытом доступе в плеймаркете в основном профиле игры. Что, как по мне, звучит просто сексуально. Важный факт об этой игре. Она есть как на компьютер, так и на телефоне. То есть, это кс и папка на телефоне 2 в одном. Да? Представляете? Это же просто великолепно. Да, согласен, в этой игре присутствуют баги, но куда без них? Куда же без них? Следующая игра и последняя на сегодня это контр-атак. Довольно интересная игра с яркими скинами и красивой графикой. Особо ничего про эту игру говорить не буду, и просто посмотрите 15-секундный геймплей, который я записал с плеймаркета. Если кто-то не заметил, в геймплее видно, что отдачи от любого оружия в этой игре нет, что делает ее довольно плохим клоном. у меня все. Вы посмотрели видео топ-3 клона CSGO на канале Type на ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.